У нас сегодня заявлена тема, которая называется «Наука в СМИ». И по-хорошему я должен вам всего лишь показать, какие СМИ о науке имеет смысл читать, а каких, какие нет. Но В принципе, в этом, в этом смысле очень смешно, потому что я могу дать одну ссылку, по которой вы все найдете. И, в общем, дальше поехать с себя в Москву. Но мы немножко все-таки поговорим. Собственно говоря, о, о какой ссылке я сейчас выключу звук у телефона, чтобы не мешало никому и уберу его вот а для того кто интересуется собственно говоря вот именно таких суровыми научными сми ну в смысле, научно популярными сми и хочет изучить их во всей полноте есть прекрасный сайт который называется элементы ру элементы большой науки сейчас я его даже открою вам вот этот сайт Элемент РУ существует уже очень давно, получал премию, национальную премию РУНЕТ, если я ничего не путаю несколько раз. Там есть очень много, много разного, там научные блоги, вот ссылки, всякие, всякие хорошие, большие, полноценные, исчерпывающие новости науки. Их не так много, но они такие масштабные. Если кто хочет, к примеру, если. Вот вы будете когда-то писать о науке постоянно, и вам захочет написать что-то про Нобелевскую премию, которая в октябре присудят. И если у вас нет спешки, вы дождитесь, пока напишут здесь. Посмотрите, здесь все будет понятно и исчерпывающе. Вот. Вот тут есть какое-то количество даже моих статей, наверное, немножко. Вот для любого ученого, ну, научного, научного журналиста, написать на элементы это такой вот уже высший пилотаж. То есть, если ты написал на элементы, и эта статья пошла и принята, это уже очень круто. Вот. И здесь есть такой вот маленький раздел, Вот, называется «Наука в Рунете». Вот я сейчас на него кликну, да? Бум! И он где-то должен открыться. Вот. Там очень много ссылок. И там, конечно, все вперемешку, потому что там и... Вот, там тысяч ссылок. Здесь есть и научная блоги, и блоги ученых, и более-менее вменяемые СМИ. По счастью, точнее, к несчастью, на самом деле, вменяемых СМИ в Рунете, которых хорошо и регулярно пишут в науке, особенно в общем диапазоне, то есть никакой направленности биологически или физически, или какие-то еще, их немного. Раньше как ни странно, было хотя бы одно новостное агентство, которое вменяемо писало о науке триа новостей, в котором работал для Ферапонтов, который у вас уже рассказывал. Но я сегодня с утра, точнее, вчера, вчера увидел, сегодня прочитал новость, которую Терия новости, классическая научная новость Терия новости сегодня: что там какие-то петербургские ученые достигли прорыва в лечении или в понимании болезни Альцгеймера. Есть, когда это уже написано, сразу понятно, что ничего не произошло, потому что до прорыва там еще очень-очень далеко. Мы до сих пор не понимаем, что это такое. А уж когда там... Есть хорошая фраза, когда ученые говорят, что... Ну, когда в СМИ пишут, что ученые в очередной раз вылечили Альцгеймера, это очень хорошо для больных альцгеймером мышек. Мышек лечим очень хорошо, а вот с людьми гораздо хуже. Так вот, и там, во-первых, вот классика, Плохо написаны научные новости. Есть статы от ученого, конечно, это все есть, но нету, кроме того, то есть есть вуз, откуда он есть, нету ни указания на статью, которая вышла. Может, она вообще не вышла, а просто ученый что-то сказал. Нет ни, указ... ни ссылки на статью, есть грубые фактические ошибки. Ну, к примеру, в том случае, что там сказано, что исследования проводились на мышах зараженных болезнью Эльцгеймера. Мужах, которые заразили болезнь геймера. То есть представляю представляю заразную болезнь уолл-геймера, очевидно, она заразила сотрудников РИА Новости. Так вот, агентств новостных сейчас научных хоро хороших нет в России, к сожалению, ну, после, с, научным, с научным багрантом. Из вменяемых сайтов, которые пишут о науке. Это я не буду открывать, это отдел науки газеты.ру во главе с Коля под Рыванюком. Это отдел науки Лентеру. В регулярных наверное, больше нету. Это недавно созданный на деньги РУНА Capital портал N плюс 1. Они пишут неплохо, хорошо исчерпывающе, но опять же... В прошлом году появилось два новых портала, очень хороших. N плюс 1 и портал Чердак. Портал Чердак, который сделан на деньги Тартас. Точнее, он сделан на деньги Миноборнауки, который им заплатил Тартас. И Тартас собрал команду, когда они сделали портал Чердак. Чердак у меня открыт, и плюсы у меня открыты. Вот плюсы n плюс 1. Вот так выглядит их сейчас. Первая страничка, да? А вот Чердак. Что плохо и там, и там, они совершенно несистематичны. То есть они могут написать как, м -м -м, новость о какой-то вообще, вообще ни о чем. И пропустить достаточно важное. То есть у них нет человека, который следил бы за полноценностью освещения. Ну, то есть, конечно, сенсацию они не пропустят, но вот какой-то вот хороший добротный результат в космосе или в биологии, или в археологии они могут пропустить. И вместо этого написать какую-то фигню. И у них случаются ошибки, вот там, мелкие научные ошибки. Я вот регулярно, я просто, поскольку вот на нашем портале наверх технологий» мы иногда берем для ускорения, мы ну, видим, что уже ребята написали, мы используем их, их сачку как базовую, естественно, открываем первоисточник, все такое, мы просто смотрим, чтобы не тратить время на перевод статьи. Я вижу, ага, ну, вот здесь перепутали ЭЭГ с там что-то еще грамматическое, что бывает. Но тем не менее, n плюс один и чердак очень достойные ресурсы. Что еще есть у нас в Рунете? Про троицкий вариант я говорил, у него есть тоже своя страничка в сети. Что плохо в троицком варианте, да? Вот видите, первая полоса, новый номер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть материалов на первой полосе к научной журналистике имеет отношение только вот этот, вот последний. И то он не авторский, потому что это, это расшифровка телепередачи «Гамбургский счет». Все остальное это не про, не, про, не, не про науку, не про научное знание, это все про ученых, про, про скандал с диссертациями, там, про руководство Российской Академии наук, про все остальное. То есть, это вот как раз ученые изнасиловал журналиста. Это вот оно. Что еще имеет смысл читать в интернете на русском языке? Ну, опять я говорю, там есть 7 тысяч ссылок. Все их имеет смысл читать на самом деле. Ну, дальше кому что. Есть еще один портал, который нельзя назвать СМИ, потому что он не новостной, совсем не новостной, ну, или почти не новостной. Но который обязан тщательно изучать, смотреть и все обновления просматривать, потому что там видео в основном, ну, тексты, разумеется, есть. Каждый научный журналист. Это портал «Постнаука» не зря не получили премию за верность науке а вот он чем он, хоро чем он хорош тем что там наука вроде бы популярна но, но она тем не менее от первого лица то есть и я всегда использую эти вот этот вот портал когда мне нужно подготовиться к какому-то важному мероприятию куда я еду если я еду э на конференцию по генетике, я соберу все, что там есть по генетике, по информатике, и посмотрю, чтобы просто понимать, в чем сейчас в суть, чем сейчас занимаются ученые, чтобы понимать терминологию. Там, если я поеду, буду. Там, вот когда я начал заниматься, писать про нейронауки. Мне пришлось погружаться в это очень серьезно, и там, условно говоря, со строением мозга, с биохимией у меня все более-менее нормально на базовом уровне, я понимаю, что это такое, я понимаю, как устроен мозг, Это уже ну, просто давно про это писал, а вот с отдельно стоящей вещью, как deep learning, ну, машинное обучение, глубокое обучение, нейронные сети, я не понял вообще ничего, поэтому я скачал что там есть Миша Бурцева, и посмотрел, и после этого я мог уже с ним общаться нормально на равных. Ну, естественно, конечно, не только это посмотрел, я еще почитал много чего другого. Вот. В принципе, вот это базовый набор, то, что я вам показал, элементы, чердак, n плюс 1, лента, газета, и постнаука. Это базовый набор того, что с чего должен начинаться каждый день начинаться и заканчиваться каждый день научного журналиста. Я каждый день отсматриваю все, что там пишется. Просто, чтобы быть в курсе того, что в моей профессии есть, того, что происходит в науке. Но, разумеется, большинство этих материалов, ну, не считая большинство всех остальных вещей – это переводные. Они откуда-то берут свои новости. И если вы владеете... английским, а вам придется им владеть, то гораздо, очень просто смотреть, что происходит в мире науки, потому что замечательные гаврики из зарубежных стран придумали такую вещь, как агрегаторы научных новостей. Это те сайты, которые собирают, втягивают в себя научные новости, и вы можете посмотреть все, что происходит, вот тут, то, то, то, что сейчас вышло. То есть оттуда им, им автоматически приходят пересрелизы из университетов, там какие-то, они сами что-то пишут. Два основных источника – это физ.орг. Вот так вот пишется, по-моему, если я ничего не путаю. Открываться будем? О, физ.орг. Вот, пожалуйста, основная научная картина мира на, ну, после сегодняшней ночи, скажем так. Вот. И еще один очень важный ресурс, с которого все мировые СМИ берут новости, не только наши. Поэтому мы все сами, когда пишем свои релизы, стараемся их туда переправить. Это EuroColored. Org. не ошибся, я. не ошибся, такая же фигня. Есть еще два, два ресурса, которые тоже, в общем-то, почти такие же, но иногда у них, у них есть, но это чуть больше авторские СМИ, это, если я ничего не путаю, называется NewScientist.com, Плохо, когда есть закладки, потому уже забываешь, как пишется. Может быть, так. У -у -у. Не открывается, но, ну, возможно, просто здесь что-то не, не, не, не дает мне. В общем, есть портал New Scientist, и есть портал... портал... Ну, что, откроется? Да. Вот это New Scientist. А реклама нам не нужна. Извините. Вот New Scientist, та же самая история. Тоже общий научный журнал и еженедельный, ежедневный выпуск. И портал Science Daily. По-моему, ком тоже. Точно. Вот это основные новостные такие порталы, которые есть в зарубежье. Дальше уже каждый смотрит, дальше уже нужно из них выходить на блоги научные, их очень много и в зарубежье у нас, и смотреть, что кому интересно. Есть еще три ресурса, которые, опять же, обязательно для каждого, каждого, каждого научного журналиста, если он научный журналист широкого профиля. Попробуйте угадать хотя бы одну организацию, которую он представляет. Ну, я чего, про это еще не говорил. Они, они специализированы, но они, опять же, must каждому человеку, который пишет о науке. Правильно. Национальная космическая администрация НАСА. НАСА.ГОВ. Это первый ресурс. То есть все, что касается американских миссий в космос, это здесь. Вот зануда, а? Вот как раз ночью полетел Союз, вот уже и фотографии Вот. При этом а на сайте НАСА есть все миссии, которые сейчас летят, и вот отсюда можно переходить уже на сайт а, конкретных миссий, которые сейчас работают в космосе, и там уже дальше с ними работать. Например, вот уже больше 10 лет работает миссия Кассини вокруг Сатурна. Там уже там, больше 300 тысяч прекрасных снимков, то, есть, вот, то чем мы, мы, мы, мы кормимся, да? ну, помимо, помимо науки. Да? Вот можно зайти вот здесь, Missions, и вот All Missions A to Z, и там уже выбрать нужную миссию. Там есть действующие миссии, завершенные миссии, будущие миссии. И потом выйти на сайт Кассини. Вот сайт Кассини уже будет не, не на сайте НАСА, а на сайте лаборатории реактивного движения. Если так, вот в НАСА есть огромная лаборатория, которая называется GPL, Jet Propulsion Laboratory. Изначально она занималась изучением реактивного движения, но после этого там еще почти все космические миссии, они вот, базируются там. Ну их сайты, по крайней мере, и делаются они там. Вот второй сайт, о котором я говорил, это сайт европейского космического агентства ЕСА yes, Int. Этот сайт будет гораздо более популярен совсем, совсем скоро, ну, начиная с сентября. Он будет очень популярен, потому что с сентября на нем будут основные новости а, от миссии ExoMars, которая вот сейчас полетела. Сейчас у нас в основном марсианские новости идут с насосского сайта, потому что там и Mars Curiosity, и Mars Reconnaissance Orbiter. Здесь одна миссия до сих пор работает, европейская, называется марс Express, и здесь есть ее сайт. Но тем не менее, вот здесь будет самое. И самый интересный сайт для астрономов, которые занимаются... Далекими, ну, то есть не планетами, а более дальними, это сайт Южной Европейской обсерватории. Про, про него я вчера немножко рассказывал, в, вклинившись в выступление э, Аркадия. вот орг, <coughs> Вот он. И вот видите, сайт доступен, на скольких языках доступен сайт? Есть. И это еще не все, на самом деле. Здесь на самом деле есть и русский как ни странно и вот тут всего хватает да вот некоторые странички конечно они существуют только на английском языке ну, уж извините тем не менее и вот сейчас просто попробуем показать вам как выглядит их традиционный релиз если вы будете заниматься, ну вот сейчас у них была новость какая-то, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, допустим, окей, вот научный релиз. Вот, смотрите, вот релиз сам по себе, да? Дальше, примечание к нему, дальше какие-то узнать больше, что можно еще узнать про эту самую. Ссылки про научную статью, контакты обязательно, кому звонить, кому писать. Если вы позвоните, причем этот человек не будет представить из нибудь газетой Казанского университета, он все равно вас выслушает и ответит на все ваши вопросы. Не пошлет ни разу. А вот картинки, да, вот, вот картинка, изображение. Вот если вам нужно это изображение, вот взять это, да, вот. И вот выбирайте полный размер, большой, маленький. Вот. Все, все для вас. Чтобы просто лишнего движения не сделали. Чтобы вы как можно быстрее взяли это и опубликовали у себя welcome. То, что я вам сейчас рассказал, это такие вот широконаправленные сайты. Есть еще более-менее узко, сайты узкой тематики. Я тут, конечно, больше специалист по своим вещам, да, то есть ну, у нас в России научно-популярных сайтов узких немного. Есть хороший сайт по математике, например. Я вот не помню, как он пишется, но он называется «Математические этюды» Николая Андреева из Стеклова. Запишите там, действительно просто интересно. Он не новостной, а популярный, хороший. Есть замечательный сайт, сделанный энтузиастом своего дела из Института биоорганической химии Антоша Чугуновым. Антон Чугунов такой замечательный человек есть. Он называется «Биомолекула». Может быть, все кто-то слышал. Кстати, с 1 апреля, то есть каждый год этот сайт проводит конкурс текст. Люди пишут очень популярные статьи на этот сайт. И там примерно полгода конкурс длится, потом мы подводим итоги и публикуем, потом там, там серьезные призы, тысяч по тридцать за первое место в каждой номинации и плюсом ценные призы. Вот в этом году от нашего портала будет приз ценный и мы все темы, которые будут на нейронауках, которые будем публиковать. Вот, сайт называется biomolecula.ru Если хотите там, по, по, если вам тема наука живом близка, то это, конечно, ваш ваша ваша страничка Открою сейчас наверное. что еще ну о вот он И здесь очень много разных рубрик а лично моя здесь рубрика которая называется личность здесь почти все статьи в этой рубрике написаны либо мной либо моими учениками вот они все это вот. Разумеется, я могу вам посоветовать портал по наверноукам, который мы делаем. Вот, ну, вот, вот такой вот порталчик Вот Это вот мы уже сегодня опубликовали. Это вчера. Как ни странно, нет хороших ресурс, популярных ресурсов по астрономии. Вот таких вот с новостными вещами, так вот российском, нету. Сделать некому, поэтому, если у вас есть желание, можете попробовать. Не, не профессиональные, но очень популярные. А так нет, профессионально достаточно много там и астронет, и все такое. А вот. Это наука в интернете. Если мы говорим про бумагу, про бумажные СМИ, то тут все еще гораздо проще, потому что бумажных, ну, то есть в газетах науки хорошая нет, ну, кроме троицкого варианта, условно говоря. А журналы, я не говорю про, про газеты и журналы, которые раздаются в университетах, это корпоративные СМИ, это отдельная тема разговора, на этой школе она не освещается, но тем более корпоративных СМИ у нас хороших почти нет сейчас еще. Это мы сейчас, мы сейчас создаем, начинаем создавать вот эту, вот, ш, не школу, а культуру корпоративных СМИ в научных университетах. А журналов, хороших, которые пишут о науке, специализированных или более-менее широко, широко, их тоже очень немного. Это с советских времен осталось «Химия и жизнь», «Наука и жизнь». Кстати, у «Науки и жизнь» сайт лучше, чем, у, чем сама, сама, сам, сам журнал. И это объяснимо, потому что на сайт пишут научные журналисты, а в журнал пишут ученые. И это ад. Потому что ученые пишут тем же языком, как пишут свои научной статьи. Данный предмет является бла-бла-бла и все такое. Они пытаются от этого отходить, но у ну, них там главный редактор, он такой вот. вот. Есть интересный журнал, который называется Природа. Журнал был создан, еще там в 2013 году. Это журнал российского, президиума Российской Академии наук. И он, в общем, представляет свою популяризацию для академиков. То есть, как бы вот одни рассказывают другим. Там тоже идея, что должны писать ученые. Ученые пишут адски. Я в свое время редактировал для них пару статей. Мне дали редактировать статью какого-то абхазского ботаника. академика-ботаника, И он пишет вот с таким акцентом, как и говорит. Вот да. Этот ботанический сад, в, а он был где-то то ли в Корее, то ли в Японии. Про ботанические сады. А, Китай. Ботанические сады Китайской Академии Наук. В Гуанчжоу он был. Вот, химия, жизнь, наука и жизнь, природа вокруг света остался с тех пор и сейчас более менее живой. Хороший журнал. До сих пор там есть вменяемые статьи. И мы туда тоже иногда пишем. Совсем научно-популярных журналов у нас в стране, вот ну, только научно-популярных, их получается два. Более-менее старый, популярная механика. Там, там наоборот, там журнал гораздо лучше сайта, потому что на сайт пишут фрилансеры, а их не хватает, и не хватает на них денег. Может быть, сейчас ситуация изменится. Я стараюсь писать в каждый номер популярной механики. Я имею в виду в бумагу. И, разумеется, уникальный эксперимент по созданию совершенно нового, но очень популярного издания по журналу в нашей стране код «Кота Шрёдингера». Интересно, смогут ли они выйти на, на прибыль, потому что это очень затратное дело издавать журнал. Может, получится. Код Шрёдингера». Но, к сожалению, распространяется в основном только в Москве и в Питере. Вот, ну, а, ну, я, я говорю про массовое распространение, далеко не в каждом киоске К Казани наверняка его можно купить. Но, тем не менее, выходит, там очень хорошие статьи все, и, и, и его нужно читать. Ну, естественно, естественно, есть нельзя не упомянуть журнал «Русский репортер», люди, из которого здесь были и будут. У вас Ольда Доброведова была здесь? Добровидова Доброведова. Вот. Ольда Ольга Добровидова. А? Андреева будет. Андреева будет. Вот. Русский репортер. Но этот журнал, он сам по себе хорош. А наука в нем была очень хороша в, в, во время бытия в нем Григория Тарасевича и Константинова. По-моему, остался еще в, он в русском Но он, он и там, и там, и в Котее, в этом самом. А Но тоже очень неплохая наука. В общем-то, все, что у нас есть по СМИ в науке. Поэтому, это, ну что, это, ну что это на самом деле означает? Это означает две вещи. Во-первых, у нас, в принципе, с научными популярными СМИ гораздо лучше сейчас, чем было 10 лет назад. Я перед вами сейчас один из тех людей, которые начал создавать очень популярные СМИ в Рунете. Собственно, мы, Я с моим коллегом Сергеем Мовашко создали первый отдел науки в интернет-СМИ. Вот в, в газете РУ тогда еще. Вот это был 2005-2006 год турбеж. С другой стороны, есть огромное количество ниш. Огромное количество вещей, которые никто еще не сделал. С одной стороны. С другой стороны, Каждый из вас может создать свое СМИ, ну, не бумажное Что сделать бумажное СМИ, его сложнее сделать, потому что нужно, нужно издатель, нужно сразу привлечь кучу денег и все такое. Интернет, для интернет-СМИ этого не нужно. Для интернет-СМИ нужен нормальный сайт, хороший домен, но это копейки стоят. Каждый из вас может это сделать даже за свои деньги, в принципе. Я сам удивился, что ну, опыт показывает. Вот портал «Навертехнологии», да, вот его нарисовали так красивые ребята из Калининграда, и все. Они потом будут, они зарезервированы, но чтобы они там вышли из министерства, попали к нам, пройдя через кучу-кучу уровней, там может пройти еще год. Этот, этот, этот портал делает команды из шести энтузиастов, которых, из которых профессионалов полтора человека. То есть ну, профессиональных научных журналистов. Поэтому... А мы выпускаем 5 материалов в день. Поэтому все в ваших руках. Во-первых, Нет нет сайта по астрономии хорошего. А биомолекулу тоже, как бы сейчас, с одной стороны, Антон сделал достаточно давно, сейчас сайт раскрутился и приносит даже какие-то деньги. А Антон может платить своим авторам гонорары более-менее небольшие. Сейчас ему, ему уже приносят деньги там, те компании, которые работают в этой, в этой области, чтобы они делали спецпроекты по каким-то там вещам. Потом по старению, по старению был проект, был, будет проект по этому самому, по, ген, по генотипированию. Ну, это такие вещи, которые, которые уже приносят деньги. В, сейчас, как вы знаете, наверное, да, в стране. Принята так называемая национальная технологическая инициатива, точнее их 11. Это рынки послезавтрашнего времени, то есть технологии 2035 года, условно говоря. Под этих нейротехнологий. Вот мы сделали это под, под рынок нейронет. Мы не в нем, но вот мы как бы участвуем информационно в этом всем. Есть другие, есть HealthNet, есть, MedNet, о, есть, есть FoodNet, Маринет, то есть там, тран, транспортные, вот, куча всего есть, под которые будут, будут давать деньги. РВК будет, вот, в, в прошлом году был конкурс Tech and Media, технологических СМИ. В этом году этот конкурс будет полностью заточен на, на создание СМИ, э, посвященных тематике национальной технологической инициативы. И ребята, когда узнали, что мы госидален, говорят, вот вы опередили наш конкурс. Как бы. Теперь мы понимаем, кому давать. Ну, то вам, конечно, дадим, а деньги, в смысле, под это дело. Поэтому реально можно сделать очень хорошую АСМИ самому. Если мы будем с вами говорить... А, сейчас, секундочку, гляну, что у нас по времени. Я вас не сильно додержала. Прекрасно. Теперь смотрите, это из того, что есть в СМИ. Как это туда попадает, мы уже говорили, там, из, из, каждый из, из, из нас, кто перед выступает перед нами говорил о том, как попадает из науки в СМИ. Правильный путь попадания, да, это ученый, пресс-служба, агрегатор пресс-релизов, журналист, потом какая-то обратная связь с ученым и дальше статья. Любой из этих материалов, элементов может быть выкинут. Инициативу может исходить как от ученого, так от журналиста. И у нас, к сожалению, пока что все вот оно поломано, это все поломанные связи, их не очень много. Вот пресс-службы, вот, ну, Аркаш говорил, что вот не очень много хороших есть. Там. Он еще не упомянул, то есть есть ИБХ, есть МФТИ, хорошая пресс-служба. Я не буду ничего говорить о пресс-службе Казанского федерального университета, не знаю. Как у вас она работает? Ну, вроде бы работает, хоть как-то. А? 2015 год. Упоминания указанных по ученых последними данным, было 18 тысяч упоминаний. Она, а на, упоминания науки? А, это научность. Не, не, не, не, не. Есть упоминания ученых, да, и там как, как мониторилось? А? По упоминаниям, скажем так, скажу, по упоминаниям Казанского федерального университета в СМИ. Это вот, нет, это вот понимаешь, как, как, как, тут в чем проблема, да, а, Оценивается да, упоминания, вот, то есть не так давно было исследование по университетам, да, а, как они выглядят в СМИ, то есть счит, ну, учитывается, в 5, все обычно только, там, сколько упоминаний, и все, ну, скопом считается, да, но извините, а, студент КФУ, изнасиловал студентку КФУ, это тоже новость с упоминанием Казанского федерального университета в СМИ, и она тоже учитывается. Хорошо, Тысяч с негативной информацией. Хорошо. Прекрасно, замечательно. А, ректор КФУ приехал в дом престарелых со специальным дружеским визитом. Это прекрасная новость, позитивная информация, но это не про науку. Еще раз раз. То есть а, ежедневно, нет, не ежедневно, два раза в неделю делается рассылка по и федеральным СМИ с, только с научными исследованиями. Вот это правильно. Вот это вот, это, это вот уже хорошо. Мы не рассылаем, но это когда-то я, я понимаю, вы не, вы не Московский университет. Это Московский университет так себя ведет. Вот у него пресс-служба МГУ обслуживает только ректора. Есть такая организация, но это ФАНО, Федеральное агентство научных организаций, которое владеет всем в все и они сейчас тоже начали рисовать научные пресс-релизы. Пресс-релиз более-менее вменяемый, нормальный. Там, там, конечно, есть свои там, стилистические тонкости, глупости и фигни, этого у всех хватает. Но я вот, мы чуть было не попались на эту, на эту историю. Приходит пресс-релиз. вот. Ученые Санкт-Петербургского университета достигли там, офигительного прорыва в лечении травм спинного мозга, научили мышек ходить ну, с перебитым мозгом, и статья в Nature, в Nature Neuroscience, то есть серьезный журнал, там, я открываю журнал, все хорошо, действительно, все так и есть, пишу, а вечер, совсем вечер, 11 вечера, что ли, а я только вернулся из Чили, извините, пожалуйста, за упоминание этого. Я вернулся из Чили, Мои, моя команда уже, ну там, кто-то спит, кто мучит, никого нет. Я пишу это самое, вот, статью сам, делаю там там четыре там видео, вставляю в видео, делаю большую такую вещь. Слава богу, мне хватило мозгов, ну, повезло, что я написал там, сделал рубрику «Видео дня», и вот там, вот, мне пишут. И повесил повесил у нас на портале, выкладываю... Ну, релиз только то, что пришел, чтобы успеть быстрее это. Выкладываю, выкладываю в соцсетях. Мне коллеги по нейронатопису пишут: Алексей, вы на, на портале у вас у себя об этом уже писали. И присылают мне ссылку. Я говорю, да, пока я был в Чили, месяц, там, там, за месяц до, наши уже написали по этой статье как бы нормальные новости. Но они написали, по счастью, они написали новость, а еще было без видео. Я смотрел ну это же видео, я уже видео нашел, как бы, вот, извините. А он ну, сказал, ну тогда, да, тогда хорошо. То есть, они написали пресс-релиз через месяц и четыре дня после выхода статьи. после все об этом релиз научный. Офигеть. Вот, поэтому с наукой, с движением науки с ним, у нас все гораздо лучше, чем было 10 лет назад, но в разы хуже, чем в на западе. С другой стороны, чем хорошо? У нас как раз совсем недавно была замечательная дискуссия на эту тему. Мы были на, э, как же это называлось, какой-то круглый стол. Эти круглых столов сейчас стало очень много, я уже путаю, как они называются и зачем они нужны, не понимаю. Потому что на, на всех круглых стоях сидят, сидят чуваки, иногда я серую, извините, пожалуйста, э, все-таки довольны и говорят вот «мы такие хорошие, я такой хороший, говорит один, говорит: да». И другой говорит «я тоже хороший, да" вот Мы говорим, какие мы хорошие, а вы внимайтесь, слушайте нас и восхищайтесь нами. Полная сегня а, На самом деле, действительно, вот я не вижу пользы от этих круглых слов, реально, никакой. Потому что а, у нас сейчас в рын, на рынке научной журналистической популярности такой дикий-дикий Запад. Причем еще шерифов, и шерифов еще нет. И поэтому все, кто во что горазд, рынок еще не, не поделен, вообще нет столкновений. А, и происходит появляются новые СМИ. И вот как раз там, на этом круглом столе были представлены так называемых «Новых СМИ». То есть там была Курилка Гуценберга Электорий, портал Господи. Илья Абилов. Это у нас что? Илья Абилов – это паблик, который называется… А, канал Сайван и что-то еще у него. А, и Вердайдер аккаунт в ютубе, они переозвучивают снимают, но не снимают очень популярные ролики и переозвучивают чужие. Воруют и переозвучивают. Ну, тоже, дикий-дикий запад, потому что, к примеру, они TED-TODTALK они переозвучивали, а в итоге TED как бы их забанил на ютубе, потому что как бы все ворованное. Они говорят, ну, что нас забанили-то, Оказывается, что лицензия на TED-TALK только у дождя есть. В общем, не суть. Таких новых СМИ появляется много, и вот эти новые ну, – это они тоже все-таки пафосные, довольные и с пренебрежением относятся там, к аудитории домохозяек. Тогда, если кто-то следил, следил за моим фейсбуком, тогда написал страшный ну, как бы обиженный пост на то, что некоторые люди считают, что ориентироваться нужно только на людей до 40. потому что люди после 40 уже ничего не понимают, ничего не объяснить, и нужно ждать, пока они вымрут. Ну, их не просветить уже никак. Но, правда, после этого выступал Егор Задиреев. Замечательно популяризации внуки, он сказал, что знаете, мне уже 45, нейропластичность у меня уже нулевая, поэтому не слушайте меня. Я несу всякую чушь, мне уже не переубедить. Те, конечно, дружно поражали. Я помню, да. Поэтому, что касательно будущего в науке СМИ, как оно будет проходить. Оно будет вот Сейчас у нас будет такое бурление, мы не знаем, что из этого вырастет. Может быть, вообще в соцсети победят все и останется только вот там СМИ. Может быть, нет. Может быть, э -э кто-то придет, даст кучу денег и появится вообще мега-крутое мега СМИ. Но для этого нужно собрать, будет собрать команду всех научных журналистов, которые есть в стране. Потому что реально, чтобы создать хорошее, серьезное, полноценное, очень популярное СМИ в рунете, лучше, чем N плюс один, чердак, и чтобы она полноценно отвечала все, нужна команда человека из 15. Это значит, что нужно собрать всех, кто есть в строю сейчас. Абсолютно всех. Иначе просто сил не хватит. Если когда-нибудь у когда-нибудь будет несколько миллионов долларов, я это сделаю. Не будет, ну, попробуем сделать меньше крови. Вот. Очень хотелось бы все-таки вот сейчас от вас вопросов, потому что тема науков в СМИ настолько размазанная, настолько нет... Вот просто что, что бы вы хотели узнать от меня, потому что я в этом 7 тысяч ссылок, да, вы есть про науку в СМИ. Чего интересно вам там, да? Я задам вопрос от всех, потому что это спрашивает меня, я спрашиваю это у них, в итоге я спрашиваю это у всех. Понятно. Я, конечно, тебя крайне называю. Как найти свою нишу? А почему мне надо писать? Где я? Ну, смотри. А как найти свою нишу – это вопрос правильный, но первое. Смотришь, что тебе интересно. Да? То есть вопрос, первое, что твоя ничто должна быть в той области, в которой тебе интересно, что тебя интересует по-настоящему, чему ты готов отдать свою жизнь, или, по крайней мере большую часть своих суток, или большую часть, хорошо, окей, первое, второе, смотришь из этого, а что про это уже написано, как обычно, вот сейчас, если там, тебе это интересно, а ты смотришь и начинаешь смотреть, что про это уже написано, ответ будет ничего. Берешь и пишешь. Вот. Если, есть, если, если есть больший выбор, да, то, естественно, нужно прагматичнее выбирать а, более широкую тему. Там, условно говоря, хотя, если ты сделаешь, ну, есть, есть паблик про тихоходки, знаете, такие тихоходки прекрасные, совершенно мимимишные существа, вот. на тихоходках можно сделать просто огромный рейтинг себе, И только после фотики тихоходок, они мимимишнее котиков, но опять же, до сих пор никто не сделал паблик или там какой-нибудь сайт про мимивирусы, есть такие мимивирусы, они большие, самые огромные вирусы в мире, вот. Про них столько всего интересного есть. У них есть паразиты. Спутники, паразиты, мимивирусы, называется спутники. словом Английским словом спутник. Позавчера, ну, совсем недавно, у мимивирусов открыли систему редактирования генома, такую же, как Крис Форкас 9 То есть за то, что дадут следующем или через год, нададут Нобелевскую премию по медицине, у мимивирусов она тоже есть. Они такие пушистые, классные. Их много кем занимается мимовирусы, достаточно распространены. Поэтому тем сделать. Окей, хрен с ними, с мимивирус, вирусами. Если хотите, вот сделайте паблик про Сатурн. Сейчас. интересно <связывая> <связывая> <связывая> слушай вот смотри вот только что я сет редактировал интервью с аспирантом а -а -а -а -а там девочка работает в Минскенском университете как бы неважно где-то в макс планк -индститут. она занимается офигительными вещами она смотрит как вот, в режиме реального времени как мозг теряет а -а связи при альзгеймере это безумно интересная тема. Важно, чтобы не рассказать, что вот аспирант такого вот университета занимается какой-то такой вот ролик. Нужно просто, если ты рассказываешь про работу аспиранта, это повод рассказать об этой научной теме. А любая научная тема интересна. Вот смотрите, вот консини он летает у Сатурна с 2004 года. Просто откроем Images, да, вот сырые, сырые картинки. Ладно, не будем. Сырые, откроем галерею. Вот. Там такие потрясающие фотки, вот просто на, на, на, на, на основе этой, этого сайта, только вот просто используя этот сайт, можно сделать блог, который будет обновляться ежедневно, у которого будет материала лет на 15 обновлений, и которые будут читать. Потому что берете картинки спутников, видео, у Сатурна 62 спутника, безумно красивые картинки, там Кассини совершил больше, вот у него будет, сейчас будет 118-е сближение с Титаном. То есть 118 просто офигительных открытий, то есть только вот с Титаном, у него каждый год всего, то есть там столько всего можно написать, мне просто не хватает сил на это. Я иногда пущу картиночки в Science-блогере про это там, или какие-то вещи. Ну да. Казань от Казани до Титана очень далеко, вот. поэтому, кому интересно, кому что интересно, то, то, то, то, то вот реально я вот могу сейчас здесь сесть, и за 15 минут накидать он 20 тем. Для блогов, которые будут, будут актуальны, про которые никто не пишет. Мими вирусом мы уже говорили, Сатурн говорили. Сейчас никто еще не собрал воедино всю информацию про Плутон. То, что вот, New Horizon в 14 июля пролетел у Плутона, собрал 50 гигов информации, теперь он будет ее 2 года отправлять на Землю. Там очень медленная связь. И вот пока еще никто не собрал, ну не хочет, ну нахрен объяснил. И никто еще не собрал всю эту информацию воедино, в одном, на одном ресурсе. Нет ее. Ну, кроме там, сайта нового горизонта на английском, на русском. на русском сайте нет, нет русского сайта посвященного Плутону. Сейчас это будет безумно популярная тема. Нет э, сайта посвященного технологии редактирования генома, CrispRockas. То есть, нету его. Сайта про генетику нету нормального. Есть более-менее вменяемый сайт про эволюцию человека, антропогенез. Я его не, не упомянул, к сожалению. Антропогенез.ру – хороший сайт, который делает соколов, он у вас здесь будет. Но он просто понял, поэтому я не сказал, что у вас… А? Ну, у вас будет сейчас сам соколов здесь, поэтому он сам про него расскажет. Нет ни одного вменяемого сайта про археологию древней Руси, тем более про археологию Золотой Орды. Вот вот, Казань здесь нет хорошего сайта про ваши города-спутники археологические. Как они называются? Помните, нет? Археологические города-спутники, остров. Нет ни сайта про археологию Булгара, ни сайта про археологию Свияжска. Нету их хороших, смеяемых популярных. Археология Татарстана, сделайте. Блин, вот сюда здесь сидят ребята. Кто мешает? Да, да про археологию Великого Новгорода нет нормальной Нет сайта про архитектуру Древней Руси хорошего. Это все, что я хотел бы сделать сам. Выберите мне любую, тему, я, правда, скажу, в любую область, я скажу вам десяток тем, про которые еще нужно, нужно, нужно сделать специализированный ресурс. Главное, чтобы вам это было интересно. Так что какие вопросы еще есть? Вы можете привести пример хорошей статьи и пример плохой статьи? Конкретно. Могу. Возьмем тему близко к мне, тему биологии. Опять же, совсем недавнее открытие. Вот, про болезнь Альцгеймера. Очень хороший заголовок. И очень хорошая статья. А? Очень хорошая статья, можете почитать ее. Хорошая, логично изложенная со всеми подробностями. Они? Нет. Нет? нет. Это только... По научной работе, по, по релизу. Скорее всего, тут, да, тут нет, релиз и научная работа обязательно. Как бы, и сама статья в Nature, разумеется. Плохая статья. К сожалению, на биомаркуле бывают плохие статьи. Сейчас я открою просто. Там, то, что совсем недавно там было. Я просто недавно видел, чтобы показать. Ну, она неплохая, она, она ну, так, как не нужно писать. Вот эта вот статья. Она, э, там все правильно в ней, но в ней э, слишком... Все, не, все вот, вот так вот, не, не, не, не структурировано. То есть, если мы говорим про конкретно вот эти клетки, которые обеспечивают изоляцию, то нужно было про них рассказывать, они а не прыгать там, в нейроглию куда-то еще. Если мы говорим про плохую статью, которая совсем плохая статья, совсем-совсем вот, плохая статья, которая вообще как нельзя будет. Сейчас попробуем на РИА найти. А? Это статья, которая почему, почему помощники нейронов ползают и прыгают. Кстати, насколько я понимаю, вот я эту статью видел совсем недавно, а она была хуже, и ребята уже немножко отредактировали. Сейчас я вам найду эту статью. А? Кто этим будет заниматься? У меня на это время нет времени, ни у кого на это нет времени. Вот это вот. А? А -а -а. Угу. Вот. Зараженных болезнями нет источника Нет публикации. В вводке написано, что предложили кардинально новые терапевтические мишени да, для лечения болезни Альгеймера. И какие именно? А дальше мы пытаемся прочесть, и не видим никаких новых мишеней. То есть я примерно понимаю, что, скорее всего, там идет речь о кальциевых каналах в дендритных шипе, запоминать это слово а, вот но из этой статьи этого непонятно то есть человек который писал эту новость вообще нифига не понимает что еще спрашивать еще что-то да по-разному пост наука принадлежит его вроде лично человек который это придумал а элементы я не знаю, вот, кто там официально владелец, но там есть Миша Волович такой, который, собственно, с женой их ведут. Возможно, это их собственность. Вот на технологии когда он будет собственностью, ну, когда вот мы сейчас завершим создание юрлица, что, ну, чтобы получать деньги, нужно юрлицо, разумеется. Никто не принесет с конвертики вот, то тогда будет им владельцем, будет наша редакция. Возможно, на паях с Калининградским университетом мы еще не решили, как это лучше будет сделать, в зависимости от того. Почему? Почему так получается, что на Западе очень заинтересовано общество в рассказе о достижении? Наши тоже заинтересованы. Запрос есть на популяризацию, реально он есть. И его нужно просто выполнять. То есть все эти самые. То есть вопрос. Есть два вопроса. Первое создание хорошего контента, то есть хорошего ресурса с хорошими с текстами, видео, с понятными. А другой – что, чтобы потом сделать этот ресурс известным, донести его до всех. Есть, это еще нужны инвестиции. Какие-то, да, по счастью, вот для, в интернете инвестиций нужно меньше. Правда меньше. Более того, я же говорю, то есть, если вы удачно попадете в тему, да, то вы можете э, расти, ну, наращивать свою аудиторию, вообще не тратя на это денег, на рекламу. То есть она вот исключительно вот по, по, по ссылке будет расходиться. То есть не, не каждая статья вашего ресурса будет выстреливать, но можно найти те статьи, которые будут выстреливать, а, попадать в топ, на них будет налетать огромное количество людей. То есть, ну, ну, вот, условно говоря, взять наш блок истории медицины. Есть несколько тем, которые у нас есть. Мы, мы условно называем смерть замечательных людей. А, про диаг медицинские диагнозы там, известных людей, когда, от которых они там умирали. А, вот эти темы всегда выводятся в топ. То есть обычно у нас посещаемость со сайта, когда то есть мы его регулярно наполняем, то есть у нас блог э, обновляется раз, три раза в день, тогда нас читают примерно тысяч, тысячи человек в день. Ну, сейчас у, сейчас у блога половиной тысячи френдов в ЖЖ и две тысячи подписчиков в Фейсбуке. То есть ну, получается аудитория такая, которая у нас постоянно смотрит, примерно 3 тысячи человек, наверное, из-за пересечения вот но как только мы выносит нас вносит стоп у нас пик посещаемости выходит на, на 40 тысяч в день вот так вот да но чем он естественно потом пойдет вниз разумеется когда он из, из топа вымоется новость там он день провисит может быть 12 часов но чем хорошо хороши то с порталу нейротехнологии так такая же история когда какая-то интересная ссылка расходится по соцсетям сразу идет пик Потом идет на спад, но новое плато, оно чуть выше уже. Вот в это время какое-то количество заинтересованных людей к вас зацепилось, за вас. Вас добавило в закладки, во франды, во все остальное. И дальше уже там, вы ушли с тысячи в день, возвращайтесь на тысячу сто. И вот такими ступеньками вы постепенно растете, наращиваете ядро аудитории. Главное это ядро потом не терять за счет того, что вас все равно постоянно что-то обновляют, вас читают. Ну, если вы не можете потратить деньги, вам придется тратить время. Одно из двух. Вот просто так вот не бывает. Никогда и нигде. Для того, чтобы любой ресурс начал жить, начал обрел аудиторию, и все такое, ему нужно время, нужен год, нужно полтора года. И при этом важно, очень важно, да, можно потратить кучу денег на рекламу. Вопрос. К вам придет куча людей, но это будут деньги выброшены в пустую вообще, в пшик просто, но налетит куча людей и уйдут. Вот деньги потратили, ничего не. То есть вот это вот. Вы их не зацепили, этих людей. То есть естественный рост аудитории, он гораздо качественнее. А мне будет интересно область социология. Вот вы читаете мне школу? Джеймс Клейло, yeah. типа Нью-Йорка, интересно, yeah. да? Вот. И его написал ученый. Ну, то что то что книжку написал ученый вообще ни о чем не говорит, да? У нас есть прекрасная история заблуждения такая вещь, как, такой, а, вообще... как классическая, классическая социопсихологическая соци лженаука, как соционика. чистая лженаука, как такая же, как астрология абсолютно. Вот. ничем не отличается, никаких научных публикаций по ней нет в принципе, но у нас многие говорят, ну ученый же написал. Молодой психолог латвийский или лит литовский. А какие сайты про социологии? Не знаю. А? Не уверен, что они вообще а? есть в России. Вот правда, не уверен, что они есть. А? а? а? Ну нет, ну нет, это а, с, понятно. Левада Центр, там каком-нибудь Фомс, а, Фомс, а, ФОМС господи. понятно. А это все да, это все, конечно, есть. Я имею в виду, смотрите, популярные сайты про социологию, я их не знаю. Но тут я могу вас спросить, я, я к сожалению, вот, вот социология, политология и к моему глубокому студу, я буду, извините, перед вами юриспруденция, а, мне не, не так сильно интересно, как все остальное, а, к сожалению, вот за всем-всем-всем следить, я просто не успеваю. Извините. А? – Ну, жаль, да. Мне самому жалко, но, к сожалению, я за то, хорошо астрономию знаю. На одном не могу. Лень. Пять, пяти, пяти хватает тем основных. Вопросы? Да. А, который Scientific American, да? Да. Смотрите, такая, тут история такая странная. Этот журнал делался но непонятно какие деньги, он делается до сих пор, да? Он был аффилирован с передачей, «Очевидно невероятная» который вел Сергей Петрович Капицы. Сейчас вот этого журнала, он есть, у него есть еще и портал, который называется «Научная Россия». Scientific Russia. Это более-менее вменяемый портал, там более-менее вменяемые новости, но у ребят не хватает ни денег, ни сил. И поэтому там бывают глюки, бывают ошибки. Раньше у них была совершенно отстойная продвижение в соцсетях, потому что, да, вот портал «Научная Россия» и там публикации в Facebook там, а сегодня день рождения у замечательного американского ученого такого-то, или там, а британцы ученые открыли тот, тот, тот портал «Научная Россия». Прекрасное продвижение в сети. Ну и основные эти новости. Поэтому вот у них, они пока что вот, ну, во-первых, не говорю там про дизайн их, он тоже не очень хороший, он устаревший, ну, просто устаревший. Вот, но Uh, у них, на мой вкус, они просто не понимают, что хотят. Они, вот у них нет цели, куда Они ну, просто они есть и есть. Вот пишем и пишем. Там, ну вот, того, чего, там вот с чердаком, понятно, чердак это. У них есть аудитория, они ориентируются на молодежь, а у них есть задание писать про российскую науку, государственное задание, они его выполняют. Они за это получают деньги от Минобронауки. У Н плюс один есть. Там другая, они, они ориентируются на снобов. Таких вот людей, которые на всех смотрят свысока, поплевывают. Это какой там Тем а? А? больше слово эти Да, да, да. Там это. Ну там, там, там, там а, ре, главный редактор Андрюш Коняев. Он замеч, неплохой, очень хороший, но очень журналист, но редчайший сноб. То есть вот речащий, сноб с ним, я не знаю ни одного там, научного журналиста, с которым он не успел, или, или ученого, с которым он бы не успел поругаться. И, ну реально, то есть как бы были случаи, когда он, когда он еще работал в ленте. РУ, редактором отдела науки, ученый писал ему, слушайте, ребята, вы там вот когда писали про мою работу, вы там немножко ошиблись. Он говорит, да вы ты ничего не понимаешь в этой работе. Отстань. Я рассказывал, у меня как писатель науки. Вот. Но тем не менее, я уважаю, я и Андрю, и Андрея уважаю, и Портал уже не зря не получили в этом году премию за верность на это от, от Минобра, потому что реально они делают очень хорошее дело. Сейчас не то время, когда нужно из-за личного отношения там, к человеку там, говорить, что это все остальное плохое. У нас слишком мало. И они молодцы, большие. Ничего не скажу. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда смотрите, какая история. Я сейчас уже буду с вами прощаться, в смысле, как бы, что я сегодня последнее мое занятие. Я буду очень рад, если вы продолжите... То есть вот записывалось на школу больше ста человек, ходит около 40, сейчас уже даже меньше. Вот. Я буду искренне счастлив, если в профессии останется хотя бы два человека из вас. Я буду считать, что это офигительно хороший результат, потому что люди такие, как, скажем, Мира Якученко или там тоже Ильюша Ферапонтов, появляются в нашей профессии раз в два года, не чаще. Люди такого калибра. Если кто-то из вас сможет, каждый из вас потенциально точно может, если кто-то захочет настолько, Изменить свою жизнь, изменить свою, свою судьбу и будет настолько любопытен, что это сделает, я буду счастлив, я буду считать, что я свою цель здесь выполнил. Этому человеку и всем остальным, кто захочет хоть как-то заниматься научной журналистикой, я скажу ну, все, всем, чем могу, я помогу, разумеется, советом, рекомендациям и так далее и тому подобное, там вплоть до поиска работы, действительно, если это уже вы будете чего-то из себя представлять. Ну, вам для этого нужно не испугаться, потому что правда, <смех> история-то замечательная тем, что я там с, с рассказами о научной журналистике, там, о научных коммуникациях, не только, я, я большая часть лекций считаю научно популярностью, все-таки там про солнце, про все такое.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 95% отваливаются на этапе первого, первого письма, первого сообщения в ВКонтакте, в Фейсбуке. Но реально, если человек хочет, вот есть простой пример. Например, первый раз, меньше двух лет назад, я приехал на школу русского репортера в город ну, под дубной, там в лагерь такой под дубной, вот. прочитал лекции, даже не о научной журналистике, была лекция про медицину, про будущее медицины, лекция про... Лекция про радиоактивные изотопы, то есть ничего, ничего серьезного. Наконец подошла девушка, вот такими горящими глазами, говорит, вот, Алексей, я здорово, я хотел бы у вас учиться, уже провожая меня до, до машины, я ехал, быстро ехал домой-обратно, Я говорю, окей, хорошо, давай. И человек не отвалился, человек не испугался, сейчас человек, этот человек, у этого человека вот за прошлый год, год, который прошел, 15 год, вышли бумажные статьи уже в химии жизни популярной механики в Катя Шрёдингера «Вокруг света». То есть это очень недурный, недурственный старт. Я не, не говорю уже там про ленту.ру, про то, и про, что этот человек сейчас мой зам на портале нейротехнологии, исправляется своими обязанностями блестяще. Так что у всех есть шанс. Мы все создаем сайт. Вперед. Мы я проверю. Статьи, я проверю. И вам показываем. Хорошо. Через а? Спасибо огромное. Есть отличная вероятность, что если буду у вас стер не только 13 апреля, возможно, это передается 13 апреля. И, возможно, я буду здесь с числа. 25 апреля, потом, ну, зависит, это зависит от многих вещей. То есть есть отличная, отличная вероятность, что я буду сотрудничать с университетом по научным коммуникациям. По, там, пора еще пока про это говорить. Будет, будет, не будет, так и будет. Но, возможно, здесь будет конференция по элементам органической химии. По химии, по химии, точнее, по химии, по супрамолекулярной химии, по химии комплексов гость-хозяин. И, возможно, сюда приедет мой старый знакомый, нобелевский лауреат джан Мари Лен. Если он сюда приедет, я сюда приеду обязательно, безусловно. А? Ну вот, приедет Лен, я приеду. По-любому. Потому что это человек того, того масштаба, с которым нужно общаться, нужно говорить. Я по нему скучаю. Спасибо большое. Жду вас у себя в соцсетях.